По комплектации здесь дырявый салон. Ну это шутка, на всякий случай. Помните, я озвучивал проблему сейчас. Поверну камеру. В том, что у нас дырка. Надо как-то решить вопрос с сиденьем. Я нашел в интернете за 1000 рублей сидение с автобуса и попросил моего коллегу заехать купить. К сожалению покупал не я и маленькая тонкость которая не позволит нам поставить ее сюда выявилась вот она это сиденье сиденье оказалось уже чем сиденье водителя Оно имеет ширину грубо 40 сантиметров то же самое касается спинки пусть 42 да? 52 сантиметра. Грубо. Но единственное, что мы можем сделать, это разобрать это сиденье, постирать, вытащить ткань, вытащить ткань с того сиденья и собрать два в одном. Ну вот я уже начал разбирать. Видео принес после работы кресло к себе, когда все ушли. И вот не спеша его дербаню. Я снял Ремень, точнее его остатки накладку Сейчас буду снимать Саму оббивку. Я договорился с соседями У соседей занимаются тентами И Договорился с ними, что они, Их швея, которая шьет брезентовые тенты Мне перешьет Из двух кресел одно Берем плоскогубцы и пытаемся понемножку его вытащить. Вот этот крепеж отсюда. Собственно, все, кресло готово. То же самое, наверное, вот здесь вот. И с другой стороны где-то там спрятано. А, с другой стороны ничего нет. Все, достаточно вывернуть кресло. С нижним будет посложнее, потому что здесь все, видите, на этих скобках. Я обычно выкидываю скобки, вместо них ставлю пластиковые хомуты. Как бы, понятно, что пластиковая хомута, то не такая, но тут как бы в машине требований десятилетней службы после всех этих ремонтов нету. Надо служить значительно меньше. Но ну, как бы этого достаточно больше чтобы привести машину в порядке, не можно было эксплуатировать. сиденья всегда есть утяжки вот они, они, чтобы кресло вот этот вот чехол не висел бесформенно его всегда стягивают где-то в центре сиденья вот здесь в центре синего скорее всего она идет для чего это делается для того чтобы форма чехла никогда не перекашивалась мы же садимся двигаем своим весом и поэтому всегда любые чехлы, которые наверх одеваются, всегда съезжают уезжают, уже их нет фиксации сквозь сиденье. Держатся они теми же скобочками. Точно так же, как с вытаскиваются. Так чехол выглядит изнутри. То же самое делаем часть. Ищем скобки. Собственно, вот оно само сидение, причем из дуты такой особой грязи нету, мы его все равно постираем, подготовим для швеи. замачиваться на сутки. У нас вода мягкая. Надо дополнительное полоскание. Давим кнопку. Каких-то два с половиной часа, и будет готово, можно вешать, сушиться. Снял сиденье, снял обшивку, постирал ее. Хуже всего ситуация обстоит вот с той частью. Сейчас я подойду к ней ближе. Она, конечно, отстиралась, все красиво. Дурка никуда не делась. Сейчас мы отдадем это шве, чтобы она это все перешила. В общем, так это выглядит. Было выскочила одна штука, не регулировался рычаг, я его поправил, разобрал сиденье, пришлось снимать вот эту вот штуку, чтобы располовинить эту конструкцию, иначе не собиралось все это. Все. Нам сшили, зашили дырку. Так присмотреться, вот здесь вот вставочка, которая где была дырка. Ну и верхушку я все постирал, разобрал это кресло. Сейчас буду собирать. Будем ставить на место. В итоге получилось вот так вот после сборки. Вот старое сиденье, которое не стирано, а вот новое после стирки, перешивки, приведения в порядок.